Всем привет, ребят! Это небольшая нарезочка моих последних двух стримов, где я играл в хоррор игры и нередко пугался. Я решил не делать э, это видео как монтаж, а просто как небольшую нарезочку именно тех моментов, где я пугался. И скажу честно, в одном моменте, даже во время монтажа, я немножко испугался. В общем, приятного просмотра! Ну... О! Сука! <смех> я нашел ключ! Я минут сорок ходил, искал гребаный ключ! Почему я только сейчас его нашел? Аааа, где-то тут фронт, блядь, иди нахуй, меня шлют нахуй. Я иду. Аааа, че? Че? Че? Че? Че? Че это? Блять, уди, уди! Уди! Сука! Блядь! Что это была за хуйня? Ебаный рот! Так, эта херня сейчас... За углом. Я смогу от нее съебаться или нет? Мне кажется, нет. Но попытать удачу. Блядь, иди нахуй. Нах! Ёбаный свет! И чё, и где я, блядь? И? А где это ху... Где эта хуйня, блядь? Ну, типа, блядь, на кухню пойти и пожрать? Типа, выжить, типа, ну, блядь, э, жить, чтобы жрать, чтобы жить? Блядь, ну, в принципе, логично. Погнали жрать, чтобы жить. Меня эта хуйня, скорее всего, убьет на кухне. А! Иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, просто нахуй, иди. Сучара блядская. Донт лук от... Не смотри на меня. Да без проблем. На такую... Страшили. А! Сука. Кто смеется? Я... А, на тебя нельзя смотреть или смотреть на тебя? Я, я, я не, не буду, пожалуй. Я, пожалуй... А здесь есть вообще фонарик в этом... Доме, нет? Тут я просто... Тут дырка в полу, я упаду. А! Гулять! Тут дырка в полу, я упаду. А! Гулять! О, при тебе, да. Лук. А, это я знаю. А, то есть я могу либо правой кнопкой, либо мышкой. А, блядь! Да, сука, я только играть начал. Что-то подлагивает игра в стриме, но сам стрим. что это за хуйня была? <сؤال> сука. <сؤال> что за хуйня, блядь? Э, не надо! Блять, уйди нахуй! Исчезни! Изыди, тварь! Изыди, блядь! Фу, уйди нахуй! Где свет включается, сука? Где включается свет? Блядь! Я нихуя не вижу, помогите! Да, да убей ты меня уже, иди сюда, тварь! Да где ты? Вот, все, я не буду на тебя смотреть, давай... Давай, я знаю, что ты сейчас... Да, -а -а, меня нападет. <свист> Сука. Ну я же знал. Я не хочу в гараж, там страшно. Да, где ты? Сука. Уйди. <свист> я не хочу туда. Да ну. Как тебя закрыть теперь? Иди нахер. А! Уйди. А! Блять. Самому смешно, что страшно. Ой, блять. Ой, гараж, заебись. Как же я люблю гараж. А! Сука. Как вовремя то Где ты? Ага. Я тебя вижу. Я вижу. Тебя. Можешь не прятаться, я тебя вижу. Я смотрю прямо на тебя, прямо на твою бледную рожу, прикрытую руками. Я тебя вижу. Уйди. Исчезни. Испарись. Наверное, не знаю. Либо не может смотреть на такого красавчика, как я. Как отсюда съебаться, пожалуйста, спасите. Тут есть фонарик. Ой, заебись, а? У меня есть фонарик теперь. Отлично, вообще кайф, вообще круто. Так, чё, блять, клоун, сука. Блять, клоун, сука. <сícoughs> а! <сícoughs> Ну, ну, пошли вниз, хули, я внизу еще не... А ну, что мне с тобой делать? Блять, а это че-чой-чой-чо, блядь? Так, блядь, ну-ка, дверь закрыла. Ну-ка, блядь. <связываем> Где ебаный клоун, сука? Да блять страшно, пиздец. Я не знаю, что клоун так доебался до меня. Заебись, он прям передо мной появился! Охуенно! Да ладно! Он серьезно? Реально? Он, сука, боится света. Он долб. А где эта маленькая пиздень теперь? Она же здесь, да? Она здесь. Я знаю, что она здесь. Я просто не вижу ее. А, вот ты, блядь, где. Ну ёбаный свет, ну конечно. Конечно. Где ж тебе еще-то быть, тварь? Ты тупая. Фух. Блядь. А, сука! Я прям на него, сука, напоролся, блядь. Друби, да. Где ты, сука? Да блядь! А ведь я начал от него убегать. Всё!